Давайте поговорим об этих секретах на примере нескольких окон. У меня открыт экран системных данных, раздел базы НСИ. В строках таблицы справа перечислены подключенные к моему экземпляру А0 нормативные базы. Вариант отображения таблицы сейчас никуда не годится. Наименование базы полностью не отражается. Его можно прочитать только во всплывающей подсказке, которая мелькает. Зато вспомогательная информация – тип, размер базы, даты выпуска, место с избытком. Пожалуйста, не стесняйтесь настроить таблицу так, чтобы вам было удобно читать эту информацию. Примерно вот так. Я изменяю ширину столбца с наименованием базы. Отрегулирую размер столбца с датами. Увеличу высоту строк. На мой взгляд, такой вариант выглядит значительно лучше. Более того, мне кажется, что информация в некоторых столбцах является несущественной. Ну, например, столбец тип или дата выпуска. Обратите внимание, на вертикальной панели инструментов есть специальная кнопка отобразить столбцы. Здесь перечислены все столбцы таблицы. Флажками мы можем отрегулировать, какие столбцы отображать в таблице, а какие скрыть. Вот, например, так. Теперь стало значительно удобнее. Выполненная настройка таблицы в разделе базы INSI распространяется для всех разделов экрана системных данных. Справочники цен, справочники индексов, таблицы коэффициентов. Но надо помнить, что в любой момент можно вновь отобразить любой столбец, если это потребуется. Откройте удобное для себя количество столбцов, установите их размер, высоту строк и не только для таблицы в экране системных данных. Вот, например, окно справочника текущих цен. Я настоятельно рекомендую вам настроить в справочниках таблицу справа так, чтобы с ним было удобно работать. Ну, например, в списке столбцов оставить только сметную стоимость, отпускную и транспортную составляющую скрыть. Столбец комментарий практически всегда пустой, он нам не потребуется. Класс груза. Тоже носит информационный характер, сейчас он не обязателен. Отрегулирую ширину столбцов. Установлю удобную высоту строк. Согласитесь, такой вид окна значительно удобнее, чем прежний. И такая настройка сохранится для работы с любым справочником. Вот еще один пример. Главное окно системы. В дереве сметных данных выделяю проект. В таблице справа отображается список объектных смет со стоимостными показателями. Здесь точно так же можно отрегулировать размеры столбцов, высоту строк. При необходимости с помощью кнопки «Отобразить столбцы» можно открыть дополнительные полтора десятка очень информативных столбцов. Подведем итог. Во всех окнах комплекса 0 где информация представлена в табличной форме, следует воспользоваться несложными инструментами по настройке ширины столбцов, высоты строк таблицы. Во многих окнах присутствует специальный инструмент отобразить столбцы, с помощью которого можно отобразить только необходимые данные. Сделайте так, чтобы нужная вам информация была представлена в полном объеме, не скрывалась за границами столбцов и строк. Скройте лишнюю на текущий момент информацию. Сделайте так, чтобы именно вам Работать было комфортно. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой и удобной работы. С вами был Александр Курочкин.